Я вас приветствую, дамы и господа, меня зовут Леонид, и мы продолжаем проходить Dying Light 2 Stay Human на высокой сложности. Продолжаем выполнять сюжетку, и на этот раз у нас задание «Утраченный свет», то есть задание, которое дал нам Хуан вместе с Джеком Мэттом. Так, как вы видите, у меня уже на карте нет восклицательных знаков, потому что я выполнил все доступные на данный момент побочки. Вот, я решил пораньше их закрыть, чтобы не было риска, так сказать, потерять возможность их выполнять после определенного сюжетного момента, о чем я уже рассказывал в предыдущем видео. И, кстати говоря, выпустили новый апдейт. Вот какой наряд появился доступный для Эйдена. То есть это наряд пилигрима. И заметьте, добавили такой капюшончик и такую масочку. Вроде как балаклава, да. Ну, в принципе, это все, что я хотел сказать. Так, у нас до цели 114-115 метров. И в данный момент я нахожусь около миссии. То есть, около штаба миротворцев. Так, 100 метров до цели. Все. Мне так нравится параплан все-таки в этой игре. Потому что он так... Как бы ускоряет передвижение Существенно по локации Даже от паркура Как бы уже устаешь Больше чем от пароплана. Так, у нас какой-то тут Гарик кричит Давайте ему поможем Вопрос в том, где он? Где-то ниже, да? Так, стучим О, это же Это же Демолишер О господи Это опасный враг Шар баба. <laughs> Нормальное название Ого, как он умеет Судя по всему, Демолишеров реально прокачали По сравнению с первой частью Дайн Лайт Ай-яй-яй Господи, тут прямо дофига взрывов. Что вообще происходит? Какое-то мясо. Еще эти разносчики прибежали. Вообще жесть какая-то. Хорошо, что у меня уровень сейчас восьмой. Ой-ой-ой. ХП, ХП. ХП не хватает, черт. Так, еще стрелы закончились. Как не кстати. Давайте сделаем соточку. Мне очень повезло, что я решил Попрокачаться в игре, потому что Иначе, иначе бы меня просто здесь зажали У меня бы реально хп не оставалось Так, Но главное сейчас это отхилиться Вот те плевуны, меня бесят И вот эти товарищи Ну, все, разобрался, почти Ух, теперь точно все. Можно и залутать, Почему бы и нет? Так, забираем трофеички, которые попадутся на глаза. Кстати, очень странно. Я вроде как снизил некоторые настойки, о, настойки, настройки графики, но почему-то-почему-то у меня все равно сейчас 51 FPS. Я нагуглил такую тему, что существенно на производительность игре влияют такие параметры, как настройка качества тумана и еще... Не кричи, не кричи. Ладно, я тебе помогу. И, и, и, еще один параметр. Я забыл какой. С днем рождения. Какой день рождения? Ты что, больной? Откуда ты знаешь, что у меня день рождения? Я понимаю, что ты старался, сюрпризик такой здесь устроил. Пытался, пытался меня с товарищами убить, но что-то не получилось. Вот Серьезно, я забыл, какая настройка еще влияет на производительность. А, <с> забыл и вспомнил. Короче, качество отражения, вот. Я вроде как все поставил поменьше, среднее или низкое, а все равно. Что-то не особо. Странно, очень странно. Ну ладно, не отвлекаемся от, от сюжетки исследовать. Молодец, чел. Показал ему. Ты прям как супергерой. Этот гад загнал нас в ловушку и не уходил. Когда мы пришли, он сразу напал и ранил Марка. Мы еле унесли ноги и спрятались здесь. Когда все стихло, мы уж подумали, что эта тварь ушла. А потом услышали, как ты дубасишь по баррикаде, затем все по новой. Мне нужен Димулен. Видели его? Наверху. Пойдем, Марк. тебя нужно к врачу. Да, ребятки, вы бы может точно не пой. справились сами с Демолишером. Утром... Потому что это еще та тварь, она меня еще до канала в первом дайлайте. У вас есть какой-нибудь Люсенский, может, здесь, а? Че как браток хорошо сидится среди растения а? Да у вас прям весь пол тут зарос. Я в первый раз вижу вот такую локацию, чтобы прям весь первый этаж был э, в растениях. Так. Идем дальше. Uh -huh. И вроде как... Да, сюда надо. Димулен, верно? Я Эйден. Неплохо, неплохо. Эйден? Рад знакомству. У тебя исключительные боевые навыки, и ты не похож на миротворца. Так кто же ты? я пилигрим если ты не знал очень странно что ты не знаешь мне кажется нашего эйдена уже знает почти весь город я пилигрим недавно здесь пилигрим ты пришел издалека в этот город да путь был длинный а что ты случайно не был в Марсель? прости не слышал о нем мой родной город интересно что с ним стало француз давай спросим про марсель каким был марсель у моего отца был магазин он продавал краски художники со всего мира приезжали специально за одним из оттенков тенаровой синий это был знаменитый магазин и мое самое дорогое воспоминание его запах а здесь пахнет только мокрыми тряпками потом или гниющей плотью а цвета их только два день и ночь. Нахватить. Но ты ж пришел не за воспоминаниями. Да, давай лучше о деле поговорим. Вот, а, а точнее о лампах. Хуан просил найти тебя и узнать, что с лампами. А, лампы. Плевое дело, он сказал. Как бы не так. Мы и нашли несколько, но это не назовешь достойным уловом. И они нам очень дорого обошлись. У капрала, убитого той тварью, в отряде остался брат... Ему будет трудно это пережить. Сейчас он с отрядом на юге, на Ловердам променад. Они не выходили на связь. Дело дрянь. Мы должны его найти. На прошлой неделе его мать потеряла мужа, а теперь пришел черед ее сына. Если пропадет и второй сын, этого не вынесет уже ни одна мать. Я поищу их. Хорошо. Парни зовут Себастьяном. Острова – опасная зона, а после ренегатов стало еще хуже. Поспеши, так у тебя больше шансов найти их живыми. Логично. Главное выбраться отсюда. Только один вход. Это ужасно. Ладно. Так, побежали, не тратим время. Спасибо тебе. Без тебя мы тут сдохли. Да, не за что. Эта тварь мне, в принципе, мешала. Вот. Дело не только вас. <coughs> как еще. Как раз еще тут трофейчики лежат Ну ладно, довольно Давайте поднимемся на крышу а лучше, а лучше всего с помощью лифта это сделать И мы сейчас полетим Потому что лететь нам далеко Где-то 300 метров О, здорово, Лон. От этих мусорщиков никакого толка А что ты ожидал? Раньше они были обычными людьми Рабочими, учителями, садовниками не вот именно Они все сейчас э, пошли, так сказать, в такую сферу деятельности По той причине, что, ну, что-то надо делать для выживания Слыхало, Вот крышах... Но я, в принципе, не удивлен, что они не справились Мало бы кто справился Мне кажется, в принципе, стабильнее всего В плане выполнения работы только Уэйдена Душим, грибы. А. О, как раз сейчас вынослица становится все, великолепно. Так, 70 метров до цели, а уже 50, вообще шикарно. Кто у нас Блять. тут? Что Ренегаты. Ренигаты. Много. Примой. Похоже, это часть плана мясника и вальца. Но почему сейчас? Вы здесь? Ну, слушай, Луан, а я-то откуда знаю? Но то, что ренигатов прям совсем много, это да, это жуть. Это ужасно. Видимо, этот мужик уже, да, не, не желез. Я нашел твоих людей. Нескольких. Мне жаль. Они погибли. Эйден? Ты уверен? Сколько их? Два тела. Оба мертвы. В обзводе было пять человек. Остались еще трое. На есть? Я их поищу. Ну, сейчас будем искать тогда. Вот как раз у нас следы тут видно, за счет чуть я выжившего. Так, зомби какие-то, как всегда по пути. она ну какие какие-то простые, самые обычные. Будто с ума посходили Я знаю, это безумие. С ними что-то случилось. Они были обычными солдатами, большинство из них. А теперь словно зараженные. Сошли с ума, убивают всех подряд. Сошли с ума? Ты о чем? Говорят, мясник относится к ним как к животным, и они сходят с ума. Значит, мясник правда безумен. Безумен и непредсказуем. ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй Спасаем жопку. Что-то эта тварь не хочет умирать. Это очень странно. Я уже дофига стрел в не саживу. О, господи. Давай, давай. Время умирать, время умирать. Все, минус. Так, где следы-то? Ну, кстати, да, насчет того, что ренегаты выглядят, выглядят как какие-то сумасшедшие, это факт. Потому что. У них стиль речи даже об этом говорит. Так, у нас здесь канатика, и значит, надо лезть наверх. Да и к тому же, сама игра подсказывает. А я что сделал? А, точно, я просто применил разворот на 180 градусов навык соответствующий. О, еще один трупак. хоть кто-то живой я нашел эфир да, да. да. да все ребятки достали все да. все все все все наигрались и хватит у вас и так шансов победить не было а тут мы за забираем зачистку. За-за-за. Так, где-где? Зачистка. Зачистка центра. Зачистите район. Если вы наткнетесь на синих, уничтожьте их до того, как они успеют вызвать подкрепление. И найдите пилигрима Похоже, он присоединился к самим миротворцам и появляется там, где его не должно быть. Матес. Матес. -э Ого. Опять Айден в чем-то виноват. Ну, в принципе, неудивительно, если его ищет вульц-вальц. Еще разносчик почему-то прибежал. Странное дело. Так, все, добрались до челика. Эй, стой, не шевелись! Кто ты? Я Расслабься. свой. Я Димулена. Все в порядке? Со мной, да. Себастьяну все хуже. Может, можно ему помочь? Как он? Очень плохо. Чёртовы ренегаты. И откуда их столько взялось в центре? Напали так внезапно, что уйти удалось только мне и Себу. Можешь идти. Я не брошу его одного. Он ранен. Нужна новая повязка, это не годится. Мои закончились. Слушай. Димулен говорил тебе о нем? Говорил об отце и брате. Нет, не об этом. Себастьян художник. Димулен обещал отвезти его в Марсель. В мастерскую своего отца. Не дай ему умереть. Прошу. Конечно, мы ему поможем. У меня, есть, если что, аптечки есть. Я надеюсь, это как-то реально повлияет на ситуацию. Это поможет. Уверен, все будет в порядке. Меня прислали за лампами. Где они? После атаки ренегатов мы добрались до здания. Чтобы попасть внутрь, мы перебросили веревки с соседней крыши. И тут ренегаты напали снова. А лампы? Они все еще на крыше. Военные хорошо их спрятали, и сверху их не видно. Сеп смог разглядеть их только с соседнего здания, но мы не успели правильно закрепить веревки. Как так... можно туда попасть? Ты можешь пройти через здание, вот только там целая толпа кусак. Понял. Значит веревка. Для этого нужно быть пауком и снаружи полно ренегатов. Я люблю рисковать. Держи, свяжись с Димуленом. И скажи, что случилось. А я схожу за лампами. Так, э, Себастьян, поправляйся. А мы, а мы полетели ай а чё а поч... а почему чуть чуть чуть чуть чуть чуть че за х а давайте возрождение выжившего используем типа тоже навык такой правда это навык фракции но мне меня каждый раз прикольно наблюдать как типа <сёк> это наказывается в каком-то рандомном месте и ему помогают стать Да, бра брательник я в порядке спасибо но зато не так далеко оказался Да елы-палы Не, а что-то игра пошла против меня Вот абсолютно Даже не тот Как сказать Не тот навык паркура использовался Я конечно хотел бег по стене Но я хотел горизонтальный бег А не вертикальный Так Ну что, пошли 50 fps вообще как-то неприятно Так, здесь забираемся наверх Да елы-палы Ребят, вы реально мне мешаете А тут Не, Лестницы нету, только через лифт, понятно Через, через шахту лифта Если быть точнее Так, а мы тут сможем забраться? О, кстати, да, сможем Так, давай Все, Эйден, да, ну, вообще красавчик, молодец Тут, конечно, много лута, но Знаете, я Устал лутаться У меня и так Если вы не верите, очень много компонентов Так что, мне пока хватит Так, еще осталось забраться на самый-самый верх Вот Все, великолепно Так, а, а где у нас ингибитора? Так, минус зомби. Где-то рядом, судя по всему. Что за фигня? Что так шумно? А? Тут кто-то ходит на крыше, что ли? Аж интересно стало. О, лампочки. Забираем. Ух ты, блин! ай яй яй яй Господи, о о Эйден, что происходит? Происходит жопа, причем полная. Черт, еще выбираться отсюда. Ладно. Я цел, но упал. И все лампы разбились Я разберусь с тварью наверху и проверю другой контейнер Признайся, Хуан в твоем вкусе Нет. Что? Да... Луан, отстань Отвратительный работодатель Ух ты тварь, вообще Сдохнешь, может, а? Ну все, минус. Только дофига зомбиков появилось новых из-за шума. Так, минус. И тут еще кто-то, да? А ты-то как забрался чудило? Ну все, тоже минус. Вообще великолепно. Так, давайте для начала поищем этот э, контейнер с ингибитором. Вот. Как раз и он. Эй. Пошел. Все. Бесишь. Так, забираем ингибитор. Забираем остальное лутенский. Все, наконец-то я теперь это все спокойно забрал. И могу заниматься своими делами дальше. То бишь, выполнением сюжетки. Так, в общем, заходим тогда сюда и ищем лампы. О, у нас, правда, тут еще есть лутенский. Это нам надо. Ммм. <Surf noise> Все, открыли. Ну, вообще великолепно. Так, и вот лампы. Надеюсь, что там правду. Лампы лежат. О, да, великолепно. Так, великолепно. так это уже что-то. Это не что-то, а то, что нам... Я надо. нашел лампы. Около 10 ящиков. Все целые. Трепьян, мой друг рассказал мне, что ты и им помог. Спасибо. Спасибо, что бы то ни значило. Ламп слишком много, одному все не унести. Мне не пройти с грузом мимо зараженных. Парни смогут попасть на крышу и сами заберут лампы. Уверен? Хуан, лампы у нас, но отряд столкнулся с трудностями, когда ренегаты... Не по рации. Приходи ко мне на корабль. У меня вопрос. А ребята точно смогут забрать лампы? Потому что они в первый раз что-то обосрались. Я поэтому не очень, как бы, теперь им доверяю. Сейчас опять будет шумно. Господи. Так, надеюсь... Пламя потушится. А, оно, кстати, не касается Эйдена. Вообще великолепно. Открываем ящичек. Все, открыли. Вот как раз сейчас все здесь нужно заберем. О oh май. Даже забрали снайперские перчатки. А, они хуже или лучше? <laughs> Только очки опыта чуть-чуть побольше. А так а так буквально одно и то же. Не, ну, Нет, даже... Не то, что одно и то же, на самом деле, погодите. Нет, это, это я даже неправильно сказал. Давайте сравним. А расход выносливости. Ой, слушайте, а мои нынешние перчатки все же лучше будут. Наверное, это пойдет на продажу. Даже не на, не на коллекционирование, а на продажу. Прикиньте, прикиньте. Ох. Так, надо забраться наверх и попробовать перелететь на ту часть здания, потому что там что-то есть. А, ну как раз этот сброшенный армейский груз. Ну, вообще тогда великолепно. Все, и открываем вот эту часть. И забираем технику военную. О, даже какой-то лук. Так, нам надо очень далеко, да? А ну по факту нам просто легче всего использовать все быстрые перемещения и все. Так, у меня почему то быстро, так, относительно перес... э, пересыхает горло, как и рот. Поэтому стоит чем-то запить. Например, чайком. Жесть, какие зомби стали шумные. Вот, в связи с последним обновлением. Я просто диву даюсь этой громкости. У меня правильные цены. Окей. Тогда я у тебя покупаю все ресурсы И скорее всего я сейчас что-то улучшу Надеюсь, что параплан А, нет, только УФ-фонарь ну, ну, слушайте, нормально, окей Ты закупился по полной, да? Можно еще, кстати, УФ-фонарь улучшить Тогда у нас максимальная энергия Станет 10 секунд, время перезарядки Размер конуса будет большим И добавляется эффект вспышки Ого Тебя следует опасаться Спасибо! С тобой было здорово иметь дело, дружище! Тебе спасибо. Э -э почти что максимальный уровень фонарика. Кстати, тут еще, не забываем есть другой ремесленник не знаешь, на базе. Но у меня есть одна просьба. М -м так, а как раз у нас э Хуан вроде как внизу? Но сперва-сперва сперва надо я бы продать Плютенский нашел вместе отмеченным крестом 32 тысячи господи откуда бабло блин мне искать у меня даже лутенский вот хм, э, именно рад, снаряга стоит предложил. очень очень мало это вообще не тема это, это какой-то позор я не знаю что я такого должен продать блин кроме как ценности чтобы э, мне хватало на лук не, я конечно могу вот продать эти образцы Где они? Вот Образцы мутантов, но нет, они будут нужнее в другом месте Ну вас нафиг вот с такими ценами Плюс, да, 9 уровня. ну так, относительно недалеко А 9 уровень это уже легенда, как добавили в новый апдейт И это уже, соответственно, новое качество снаряги для продажи но, кстати, что забавно, вот у меня сейчас восьмой э, уровень, а я лут вот, почему-то нахожу шестого. Не понимаю, в чем прикол, как это работает. Странные дела, в общем. Но, ладно, суть не об этом. Суть, о том, что, э, суть в том, что надо идти к Хуану. Здорово, Хуан. Дай поговорим насчет бизнеса. О, господи. Задание выполнено. Весело тут было Наверное Хотя точно Ты знаешь, что это такое? Это мышиный помет? картеч. Девская 300 Это яйца, Эйден Мелкие вылупятся цыплятки Это рыбьи яйца Белужи, если точнее Прямо из Каспийского моря они тают на языке, и ты ощущаешь вкус волн глубокого черного моря в далекой стране. В этом мире много красивых вещей, прекрасных ощущений, симпатичных мальчиков и красивых девушек. Но мрачные ворчуны не замечают этого. Ты о чем? Нельзя быть одержимым политическими махинациями и одновременно наслаждаться красотой жизни. Ты о ком? О Джеках, Мэттах и Эйдах мира. Как жаль, что ты выбрал не ту сторону. Моя сторона — это я сам. Звучит одиноко. А я, видишь ли, не люблю одиночество. Мэтт рассказал тебе, что он будет делать с этими лампами там, где нет электричества? И как он хочет осуществить эту самоубийственную операцию? Я так и думал. Возьми это и успокой его. Скажи, что лампы будут доставлены к телецентру. Мэтт, лампы готовы. Принято, Эйден. Молодец. Надеюсь, Хуан не доставил тебе хлопот. Ну, давайте зададим вопрос. Что будем делать, если электричества не будет? Хуан сказал, в телецентре нет электричества. Зачем нам эфешки, если не можем их включить? Эх, Хуан несет херню. Не волнуйся. Эйден. Нам нужно встретиться и обсудить захват этой чертовой антенны. Жди моего сигнала. Понял. Тебя. Надеюсь, тебе нравится выполнять приказы, потому что Джек любит командовать. Держи под рукой свою рацию. Скоро тебе сообщат о встрече. Позаботься о них, ладно? Сюжетное задание завершено. Да, что-то вообще, все-таки Хуан как-то прав. <связывая> типа, лампы, но без света. Что за дела-то? Ну, ладно. На этот раз все, думаю. Что ж, дамы и господа, на этом моменте мы заканчиваем э -э нынешнее видео, нынешнюю часть прохождения. Если вам понравилось, то поставьте палец вверх и подпишитесь на канал. С вами был Леонид.